Юг России защитят роботизированное РСЗО «Торнадо-Г». Минобороны приняло решение перевооружить соединение 8-й общевойсковой армии реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», рассказали известиям источники в военном ведомстве. Новая техника уже поступает в соединение армии, первыми ее получил артиллерийский полк 150-й мотострелковой и дрецека Берлинской ордена Кутузовой дивизии. В дальнейшем реактивную систему получат и другие артиллерийские части и подразделений, входящие в состав объединения. Восьмая армия считается важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-западном стратегическом направлении, она защищает Ростовскую область, Кавказ и Крым. Торнадо Г, роботизированная РСЗО. Получив координаты цели, комплекс управления системы в режиме реального времени самостоятельно проводит все необходимые для стрельбы расчеты, разворачивает пусковую установку и по команде командира наносит огневой удар. При этом «Торнадо Г» способен одновременно поражать сразу несколько целей. В арсенале системы — управляемые и неуправляемые ракеты, а также уникальные боеприпасы с планирующими боеголовками. Учения с применением «Торнадо Г» в 2021 году проходили во всех военных округах. В частности, в декабре расчеты реактивных систем залпового огня Южного военного округа участвовали в стрельбах на полигоне Прудбой. На маневрах «Торнадо Г» поразили более 200 замаскированных площадных и одиночных целей на дистанциях от 3 до 14 километров. Огнем установок были уничтожены место скопления техники и командные пункты условного противника.